Вот же раствор давай. Помчали, немного о том как делаем кладку, рулетка, рулетка, рулетка, рулетка. садится не знаю ну, глина мало то было много то теперь мало облицовка облицовка Угу, угу, угу, угу, угу. Да. Ну, выше бери чуть-чуть. Выше, ниже. То что болгарка. не будешь я снимаю ты же не хотел на youtube Do Раствор давай A <laughs> Первый способ это под пруток Прутка нет, есть Берем. Кромку не пачкаем. Надо прижимать шнурчик, чтобы ветер не гулял. Стена, стена длинная. Второй вариант, второй вариант. Использование рейки. Рейка вот так кладется. ставится в ряд штук 6 намазывается разрезается и поехали ну, один покажу а -а -а. держись моим мастерком просто неудобно то есть опять же кромка не пачкается все хорошо стыкуемся формируем шов там не слышно ближе ближе подходи не меня снимай а кирпич снимать да там ветрище дует все вот такие два способа вот так как я работаю американской кельмой 12 дюймовый я эти приблоки не использую почему потому что научился более менее чисто подрезать в этом была вся основная загвоздка ну то ли еще будет дальше берем раз вас сзади формируем. Если раствор жестковатый, то формируем такую дорожку. Можно качать, можно провести, без разницы. Дальше излишки срезали. Здесь берем вот так, раз, два, три, четыре. Получается такая тема. Опять же ставим. дальше чистый срез у меня попалось все а шнурочки миллиметрик два туда валим чтобы не касалось главное вот чистый срез то есть вот здесь снимай отсюда кирпич что ты снимаешь вот сюда снимай вот вот в это место вот так под углом вот все большой затушили его фаск есть у кирпича разошьется все сверху ровно здесь все подрезали все он стоит в уровне второй способ облицовка в присык берем колбасню раз сделали такую горку кучу дальше Ролик был про кладку черного кирпича. Дальше подъезжаем, формируем шов. Кирпич чуть-чуть наклоняем туда, вот посними отсюда, как он стоит кирпич. Да вот отсюда камеру, дай вот отсюда. Да, да, да. Видишь? Кирпич сначала так стоит, мы его садим также, вот оставляем здесь от, от края кирпича до шнурки миллиметров 5 Лишнее срезаем. Дальше мы его доворачиваем в плоскости. Все. Готов. Ну, по качеству пачкается все то, то и то. Суть в чем? Суть в подрезке. Ну, пачкается, но есть к чему стремиться. Но если обратить внимание сюда, то есть все фаски потом оттираются, если их все делать вовремя. Ну, поэтому мы работаем вот так вот. Присых. Оп! Много сзади чуть сняли покажи кучка как снял сбоку тогда вот его вот. сзади чуть сняли вот таким макаром потому что когда кирпич будем покачивать чтобы туда меньше раствора вылазило дальше здесь если много тоже можно снять как бы проблем в этом нет дальше опять же формируем шов Подъехали, сформировали шов. Здесь надо тушить еще меньше. Ну, за счет фаски, то есть, да, фаски есть в кирпиче, вот, закругление. Мы можем любой шов играть. Опять же, покачали, срезали. Чуть пачкается, ну, что ж. Здесь, главное, чтобы края, вот они. Мы края чувствовали. Раз, два. Ну, вот этот край не надо, потому что пачкается. Вот я вот сейчас проведу, он будет пачкаться. Поэтому не стоит. Вот два края мы чуем. Значит, кирпич стоит в плоскости. Кирпич назад на миллиметрик отвалили. но ну, вот как такие дела. Облицовка. Точнее, скиллы, скиллы. Прокачка на облицовке идет. С хорошими темпами. Всем спасибо, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Прошу прощения за ветер. Ну, Погода сегодня такая. Все, всем адьес. Всем привет вы на канале честной бригад с Римой. меня зовут александр занимаемся облицовочной кладкой кирпич вроде терекс, сена солома или желто-коричневый кирпич углы выделяем таким образом окна таким поближе по Ну, где-то где подплясывает, ну, по крайней мере, чисто. Кирпич сухой. Песенки ля, -ля. Вот. Там один кирпич не доложили, этому крепили уровень на внутренний угол. Ну, как показала практика, внутренние углы лучше заводить ручным методом. Ну, меньше. Меньше проблем. Ну, немножко по времени одно и то же, но глаз тренируем, чтобы он видел ровно шов в миллиметрах. Вот такая кладочка. Ну, пляшут кирпичики, пляшут швы. Ну, в мясе, в общем, мясе и не видать. Сейчас подрастет уже. Ну, первый этаж закончили. Долго, муторно, усердно. Ну ничего, потихоньку движемся к цели. Ну, как так? Все, всем спасибо. Сейчас будет небольшой процесс кладки. Все. Лис, лицо не снимай. Что идет, что? А? идет? Да, это камера камеры не тряси. Вот. Всем привет! Давно мой фейс не видели. У меня усы, как у какой-то там лисы. То есть, все просто. Главное, растворчик. Все начинается с раствора. Наконец-то я нашел нормальную консистенцию, пропорцию. Просто не раствора, а нямка. Дальше. Кучу это еще можно болтануть. Просто. Раз, два. Или даже проще. Раз, Два. Захватили колбасу такую, отходим и кидаем ее. Кинули раз, сзади, поближе снимаем процесс. Все. все, кирпич берем, гоняем гладкой стороной, чтобы заказчик немножко радовался, тоже здесь все ровно. С другой стороны, там лучше не заглядывать, там просто мрад. Дальше берем кирпичик, чуть под углом, но это наш классический присык по-английски, по-американски, пик дип. То есть раз загребли, первое движение, сформировали шов в сантиметр. Дальше кирпич также держим под углом, чуть его качаем, срезали. Качаем, вот оставляем там ну 5 миллиметров до шнурки, вот именно вот это расстояние. Дальше кирпич надо довернуть, поставить в плоскость. Кирпич доворачиваем, срезаем. Здесь какой момент? Это грань кирпича, то есть вот мы видим ряд предыдущий он также был выставлен по шнурке то есть плоскость у нас есть, уровень есть соответственно мы вот срезаем вот эти краешки два раз-два мы должны их чувствовать, чтобы не было больших там перепадов дырок соответственно вот мы их срезали, все готово от шнурочки осталось что? ближе снимаем, процесс ближе от шнурочки что осталось? два миллиметра, да, челочку, миллиметр чтобы кирпич шнурку не цеплял все готово Опять дальше поехали. Раз, два, загребли колбасу. Дальше кидаем полубоком и с протяжкой. Оп. Все, вот такие уши, вот снимай вот эту, пустоту. Пересматривать вечером будешь. Вот такие уши мало, кидать можно, но не нужно. Просто видим здесь много, берем отсюда, подгребаем. Раз, приехали. Сзади снимаем чуть больше, чтобы туда меньше выдавливалось. Опять кирпич под углом небольшим. Первый момент, первое движение. Сделали шов сантиметр. Все, начинаем его ставить горизонтально. Проверяем плоскость. Подкачали. Есть. Все. Но дальше остается дело рук, техники, времени и желания. Если большая куча, можно срезать. Сладко-черновая. Дальше опять поехали. Шов. Раз, срезали, покачали. Чуть, вот. Как будто сиську держите. Вот, раз-два, раз-два надо покрутить. Оп-оп. Срезали, все, готово. Следующий. Шов сантиметр. Срезали плоскость, довернули кирпич. Готово. Берем вот опять колбасу. Больше взяли, значит, надо приловчиться. От пустоты раствор надо приловчиться. То есть как быстро протягивать или не протягивать. Раз. Дальше. Оп-оп-оп. Все. Ну так сегодня не делаем. Сегодня делаем в прессы. Пигник. Леса неудобные. Шов сам сделали. Конечно, надо смотреть за перевязкой, чтобы вот швы вертикальные все шли, чтобы... В версте были целые кирпичи, половинки, четверки, чтобы каждый ряд, каждую версту кирпич не бить. Ну, сейчас для наглядности вообще по барабану, поэтому идем. Еще какой момент, подходи ближе. Да не снимай меня там, у меня усы как у кошкиные лисы. Если кирпич очень кривой, то есть невозможно ну, подрезать, да, чтобы ловить две плоскости, очень кривой, просто бьем в центр кирпича. Здесь жопу держим рукой. Здесь бьем в центр кирпича. То есть кирпич, снимаю вот мастерок. Кирпич если стоял так, мы бьем в центр, он немножко нивелируется. Ну и все, дальше опять наваливаем. Подъехали, загребли, сан сделали. Все, доворачиваем до горизонта. Довернули, срезали. Если срез чистый, значит кирпич стоит вертикально. Если он стоит грязный, но сейчас следующий покажу. Взяли колбасу. Вот так. Все, готово. Если кирпич стоит криво, вот так, допустим, да? Вот. Но мы чуем, вот когда срезаем, мы чуем. Если он стоит вот так неровно, кирпич край пачкается. Поэтому надо вот найти золотую середину. И все, То, если видим, где-то жопа взлетела, взяли, по центру добили кирпича. Опять колбасяло. Все. Вот этот эффект, это кирпич под углом подаем сюда. Он нам дает, чтобы сзади мало раствора вываливалось. То есть вот, когда мы срезаем, мы должны чувствовать кромки кирпича, края кирпича. Срезали, миллиметра два отвалили от шнурки. Все. Чики бамбони Сейчас погода влажная, когда сухо, конечно, вот эти все сухари надо подгребать. Это в присык. Есть еще техника, вот сейчас буду показывать традиционной английской, американской. То есть сделали бороздочку. Дальше. Но ну, неудобно. То есть надо сделать волну. Вот так. Поближе подходи, снимай. То есть надо сделать волну вот так вот. оп оп оп оп оп оп оп оп оп, оп. То есть в середине сделать канавку. Лишнее срезать. Лишнее срезать. Дальше берем кирпич. Раствор Просто. Конфетка, обедене. Взяли краешком, потрясли. Вот он не падает. Хорошенький раствор. Дальше движение. Раз, два. Остались вот эти сопельки. Раз, два. Получилась вот такая нямка. Дальше. Берем опять же, формируем шов в сантиметр. И ставим в плоскость в горизонт. Срез чистый. На облицовке хочу так работать. Ну, Кривизна кирпича не позволяет. То есть облицовку так пачкается. Но ну, ничего, там эта кладка называется умри с тряпочкой. При использовании рейки тоже пробовал. Но у меня лично не получилось. Вот, поэтому облицовку я делаю точно так. Вот эти моменты там на облицовке, но ну, это потом покажу. Ну приходится тряпочку вытирать. То есть вот так, раз, два, все. Почему метод присык вот этот когда под 45 погребаем, он немножко больше по скорости по выработке данный же вот вот эта вот волнушка она чуть дольше потому что мы нагребли срезали замазали на жопу надо накидать вот сюда вот вот эти вот движения все это все занимает по времени больше зарядки осталось 60 Ничего страшного, успеет. Вот. О, то есть как-то так. Данная же техника. А сколько там? Ну, настать на сайте Почему вот эта техника в присык или там пик дрип, она выгоднее? Потому что по времени она на 40% быстрее и 40% кирпича больше кидается именно по такой теме. Если же традиционно вот это вот использовать немножко дольше. Ну, бывают моменты, когда и такая тема тоже катит. Ну повторюсь, главный вот растворчик, чтобы был обалденный. Взяли колбаску. Опа, опа, опа. То есть метод нанесения больше меньше нам не важно. Вот, вот здесь мало, вот этот уголочек с ними. Мы берем отсюда едем, оп, все хватило. Здесь много, лишнее срезали. Ну все. Дальше пошли присыкать. Оп, шов есть, сан, срезали. Поехали. Оп, сан есть, шов есть, поехали. Оп. То есть, если плоскости нет, то кирпич за что-нибудь цепляется. Может цепляться, потому что сам кирпич кривоватый. То есть грани там, ну, в зависимости от кривизны кирпича. Если раствор нормальный, кирпич, конечно, это воду сосет хорошо. То есть сама суть кинуть это дело. Можно даже колбаску там никуда не равнять. Подъехали, сан сделали. Все. поймали. Так, вот это место снимаю, да? Сан сделали, все, готово. Работаем, вот кирпич взяли, и вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Чем точнее ближе к шнурке, тем нежнее надо, аккуратней, без резких движений. Иначе уплывет куда-нибудь кирпичик. Если кирпич кривой, либо там уже раствор... Так что всем спасибо большое за просмотры, лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, а, пробуйте, экспериментируйте. Кому нужны такие кельмы, но ну, обращайтесь на почту, пишите ВКонтакте, там ссылки есть. Чем смогу, помогу. Все, всем спасибо, до скорой встречи. Всем привет, вы на канале частной бригады строймой, сегодня советы и тонкости по заведению кирпичных стен и за одно обучение молодого каменщика зовут его ходжи но кто давно на канале знает, что такое хаджиме начинающий строитель а здесь Ходжи, это прям в яблочко дальше заходим в комнату соответственно здесь надо сделать перегородку учитывая то что комнаты несущие стены могут быть неровно сделаны вот как в нашем случае утрированный пример расстояние 2 метра от несущей стенки здесь допустим ну 5 здесь разница короче ну, сколько там получается 4 900 до да? девятьсот 10 сантиметров разницы. То есть стены сделаны несущие. Так, соответственно, заходим сюда, ищем что-то среднее, ну и, попра и поправляем размер. Вот, соответственно, получаем, ну, грубо говоря, 2900, 290, 1900. Все, это мы сделали вот рулеточкой раз-раз. Метку сюда вынесли, там вынесли, диагональ Прямой угол, знаешь, как построить? Прямой угол объясняю на пальце. Вот прямой угол. Да. Берем часть, несколько частей. Вот карандаш, видишь? Раз запомнил, два, три. Сюда четыре надо карандаша отложить. Четыре части. Переведи ему. Тут надо. Чем хочешь, переводи. Раз, два, три, четыре. Все. Потом, ну, то есть отложил сюда 4 метра, сюда 3 метра. Диагональ должна получиться 5 метров, либо 5 частей. Да. Получается угол прямой, 90 градусов. Ну. Яхша. Да, Нормальный. Все, Нормал. <сёст> <сёст> дальше. Если есть лазер, вот, ставим лазер. Лазер поставили. Соответственно, он бьет плоскость. Видишь, раз, два. С лазером проще и быстрее. Метки вынес. Дальше берешь уровень, где уровень вон он. Да. Не, не, ну она снимает что. Снимает. А смотри. как смотреть все Ну рано. Вот, вот так раз правило взял, очертил, все якше. Если нету лазера, поставил уровень по своим меткам, пузырек посередине. Ну короче, понял, да? Очертился. На. Вот поточи пока. Очертились все. Дальше. Можно не чертиться, брать сразу лазер и возводить стенку по лазеру Давайте здесь. Где кельма Лазер ну, не Смотри, серый лайфхак. Нет. Подальше сойдет, увидите будет. Я долго и усердно тренировался. Вот, Опа, все, помчаем. Дальше полной. Ну, мусор его возле кровати прямо. Вот ставь, просыпаешься на, на, ногой правой у него. <свят> <И> Перекоротки <пошло, свят> здесь пойдет, вот здесь <свят> крестик поставил, где пойдет кирпич. Мусор весь выметается, либо проливается, либо продувается. Можно так, но не нужно. Дальше. А, забыл. Вот. Рейка, надо проверить уровень плиты, фундамента. Горизонт и Понятно. Горизонт. Горизонт. Проверяем. Плиту делали мы, соответственно, я думаю, здесь счетчики в обонях. 17,5 половиной. 18 5 миллиметров запомним 5 миллиметров все кирпич кривой делаем верста верста ну объясни ему кирпич с раствором 8 сантиметров кончаю видишь водичка надо су на то не Ходж. Да. Да забей еще. Раствор при вибрации объясни, При вибрации, когда он мандражирует один, угу. ну щучком играется. Вот, так сделал. Вот он видишь, жир становится. Вот выделяет. Вот. Соответственно, можно его просто чуть перебить и поехали. Где эта метка была? раз-два все накидал снял видишь лазер где идет оп, оп, до свидания дальше берешь вот так опять смотри Помандражировал, вот он вибрацию дал видишь камни плохой раствор замесил еще раз поместился раз-два-три-четыре пойдет перегород все выставил по лазеру Видишь, вот пальчиком хоп-хоп, пойдет. Дальше можно, ну, плоскость, смотри, плоскость. Кирпич, видишь, криво стоит, да. Глазами примерно так должен стоять. То есть ты должен объяснить ему, видеть вверх и низ. Да. Ты чок и ложок, то же самое, то есть, ну, ты видишь, да, он криво стоит. То есть примерно на глаз пойдет. Все, сел. На глаз посмотрел, развернул, до свидания. Ну все, лазера не будет, шоу не удалось. Здесь раствор вот так отрезаешь, под кирпич не залазишь. Аккуратно забрал, все, пойдет. Здесь несколько вариантов помандражировал, кладка черновая, можно вот так шлипануть пойдет. То же самое, выровнялся с ним, вот смотри, видишь? Вот так он стоит неровно, видишь, торчит. Так тоже неровно. Соответственно, выровнялся. Хорошо, все. Якши. Плоскость сюда посмотрел, сюда посмотрел. Пойдет. Уровень. Можешь взять уровень. Вот видишь. Ну кирпич все равно будет неровный. Поэтому миллиметр, смотри, видишь, неровный пузырек. Вот здесь на миллиметр приподнял, на миллиметр. Пиписка комара, миллиметр. Видишь, уже ровно. Кладка черновая. Все, другой вариант. Вот такой еще есть. Ну, раствора поменьше надо кидать. Все, накидал. Опять, о, смотри. Раз, два, три, четыре. Ну, сухой раствор. Срезал, видишь, торчит. Значит, довернуть надо. Все. Яхше. Дальше. Ну, здесь ловить бестолку, вот этот кирпич, потому что он кривой, ты его не поймаешь. То же самое, видишь, миллиметр, а уровень очень точный. Видишь, дырка. Ну, примерно там, довернул его, пойдет. Здесь то же самое, довернул, пойдет. Дальше, положил плоскость, добил, чтобы ровно было. Все, ярче, видишь, все, все просто. Вот так, раз. Срезал, срезал, я половинка давай. Давай, давай, пойдем. Во. Все, кирпич бьется вот так сначала. Аккуратно простукиваешь и потом резкий удар шмяк и все. Ну, этот плохо бьет с кирпич. прибивать шибко не надо там чисто заполнение там он не держит посмотрел опять плоскость видишь плоскость все второй ставишь за фар давай раствор фу воды дай а то это не раствор шля какая ну вот так видишь много намазал вот так середине он все пойдет. Вот сюда посмотрелось, как первый кирпич поставил, от него пляж. Видишь, высоко. Еще добить надо. Бьешь середину, смотри. Где к нам Давай. Четыре точки. Середина. Середина. Край. Край. Понял? Бьешь либо сюда, либо сюда. Ты его садишь либо так, либо так сюда или сюда так так все уровень взял смотрим видишь ну приложи его чуть подбей все пойдет вкладка черновая дальше отвесил пузырек где отвесил и этот край отвесил вот отвесил видишь вот так можно проверять, видишь, вот дырочка, добил, все, ну это следующий кирпич. О! Водичку надо длить чуть-чуть, иначе водичку можно добавлять, переведи ему. Не пять раз, один-два раза можно добавить, если жара стоит. Здесь вот, то есть вот у тебя каша, здесь вот ударом сначала раз, ну понял, вот раз, два, подхватил кабасу, по здесь с протяжкой бросил и чуть протянул, все, можно так ну оставить, не равнять. берешь вот кирпич, чуть под углом, Подъехал, сделал шов. Можно большой, маленький. Вот, смотри, видишь, маленький. Вот подъехал большой. Ну и так далее. Подъехал, шов сделал. И дальше опять кирпич ставишь. Туда-сюда. Раз. Здесь два. Все. Так отвешивать бестолку. Ну, если там облицовочные еще. Можно. Все, подровнял. Пойдет. Дальше выставился. Точки. Если кладка черновая, переведи ему, черновая кладка, кирпич кривой, делаешь точки карандашом раз, два, то есть в эти точки постоянно уровень прикладываешь, потому что здесь у кирпича пузо, ну допустим, да, то есть ты всегда заводишься по двум точкам, вот видишь, выставил, смотри, Ноль. это видишь дырка торчит но он свежий его можно сюда чуть дать все пойдет здесь видишь до свидания все яхши, болды <coughs> дальше угол собираешь кинул сюда и вот смотри посмотрел с такой стороны ровнее видишь ровно здесь пупок шишка Подвел всегда первый бренчи, бренчи, шов сантиметра. Срезал, видишь, торчит, вот посмотри сюда, видишь, он кирпич вот так стоит. Все, значит, ты видишь, надо подбить его чуть, подбить. И сюда тоже чуть качнуть. Все, яхши. Здесь два пути, а ну, допустим, линии у тебя есть. Берешь правилу или палку, вот у тебя палка. Вот верхнюю часть, Видишь? Видишь? Он там у тебя точка. Раз. Здесь два. Все. Вот здесь еще одну точку заводишь. Ставишь ее вот, карандашик. По уровню, вертикал. И это также актуально для газоблока, перегородок. Все, можно так накидать, без разницы. Можешь. вот так чуть-чуть. Ямка делается. Знаешь зачем? Переведи ему, чтобы лишний раствор... Сюда уходил в ямку. Если он ямку не сделает, будет со всех щелей лезть раствор. Mm -hmm. Ямку вот так сделал, mm -hmm. срезал, срезал. Теперь весь раствор будет сюда уходить. Все, дальше. Как делать быстро? Идешь на глаз, переводим. Поставил, вот, видишь, стычок сравнял, все, здесь он клюнул, я вижу, что мало раствора, все, здесь стычок сравнял, посмотрел сюда, видишь, он чуть, ну, вот так опять стоит криво, чуть его добил, либо по шву можно смотреть, чтобы шов был одинаковый, переведи ему, если здесь шов сантиметр, здесь должен быть сантиметр, Давай, все, давай, вот, взял, потряс вот так вот, видишь, намандражировал себе. Раз, два, прилип, потому что бывает сухой, раствор не липнет. Здесь два, три, мало, еще раз, оп, три, все, пойдет. Сюда шов сделал, пойдет. Ну и, соответственно, вот край, видишь, идет краешек. Здесь что делаем? Здесь вот закончилась у тебя кладка. Поставил уровень. Вот, видишь, уровень. 0 да. Яхший. Дальше берешь палку, бровила. У тебя вот точка нулевая, вот нулевая. Ставишь. Видишь? Пузо. Поправил, подбил. Видишь, яхши Миллиметр пиписька, 2-3. Пиписьки не ставится. Черновая кладка. Объясни Можно вот, это ну, долго, я работаю вот. Присык называется. Можно так, как да. деды. Срезал, посмотрел кирпич, хоп-хоп-хоп, видишь, он докачать. Видишь, ровно края, раз-два, раз-два точки ровные. Сюда посмотрел, пойдет, сомневаешься, есть уровень, но не надо. Это долго. Давай кирпич. Близ, близ. Все, здесь вот нанес, привет. Называется в поясы. Вот, взял, иди вот сюда вставай, чтобы ты видел. То же самое кирпич, под углом немножко, под углом. Вот так, раз. Объясни то, что под углом, Почему? Когда будет чуть рукой давить, чтобы весь кирпич раствор вперед влазил. Не назад, а вперед. Смотри, если ровно поставил, я сажу, видишь, сзади вылез, раз, той, той. Видишь, вылез. Надо срезать, лишнее движение. Не надо так и делать. Вот, поэтому вот взял, кучу кинул, догреб. И вот, видишь, все, рукой подрезал и вперед доворачиваешь, вперед. Видишь, сзади раствора нету, это старый, все, подравнял, подравнял. ярший, болдый, точку опять раз, видишь, ярший, молодец, что надо проверить, горизонт, горизонт у тебя раз, точка в нуле, это пока плавает, высоко, высоко, поставил, видишь, много, разницу чтобы узнать перевести переведи ему край поднимаешь уровня вот смотри сюда видишь расстояние там 3-4 миллиметра 5 пиписек комара это для черновой кладки это ни о чем положил в центр кирпича впереди в центр кирпича Кирпич, не на край не, не, на, краю. Краю, не на край он он центр делает. как по точкам бьешь раз два три четыре положил в центр все добил Расплох вот, подка уровень убить не буду. Все. Яхше. Опять. 0.0. Вот, видишь, направление. Видишь все в плоскости. Видишь? Комар даже не засунет. Все, яхше. Болдый. Дальше, что? Там точно такой же завел. По уровню проверил. Здесь шнурку крепить. Шнурка. Да. Два путя. Где шнурка? О, началось. Ладно, иди сюда, бог с ними. Вот. Смотри. Снурка. Быстро, чтобы зачалиться, берешь вот свешиваешь 20 см. Пальчики засунул, вытащил. Петля получилась. Руку засунул. А, о. О, явший. Еще раз. ухо сделал петлю. Засунул руку. О, дастись, фантастич. Опа, есть. За гвоздь, за все, без разницы. Самый быстрый вариант. Все, взял, зачарился. Кирпичик поставил. Кирпичик поставил. Миллиметр отступил, миллиметр. Миллиметр. да, да. И там тоже миллиметр. И погнал. Другой вариант берешь, если нету скобы, на кирпич намотал. Кирпич поставил, там натянул. Миллиметр здесь вот тут, миллиметр там вот тут. Кирпичом пригрузил, натянул. Натяжка шнурки, чтобы вот она, видишь? Рука, вот я взял руку, чтобы рука у меня вот так не проворачивалась. Переведи. Вот, чуть-чуть, чтобы чуть -чуть. она, вот, чуть-чуть, раз-раз. Все, Волды, якши. давай, тренируйся. А продолжение вы увидите в следующем видео-сериале. не надо оттуда да раз вот видишь спереди мало Стой, сзади дохуя да с той стороны еще снимай все пойдет давай назад назад назад тебе надо блять снега набрать в лопату ты как трактор блять мусор убираешь давай греби Вниз не дави. Езжай, езжай, езжай, езжай. Есть сантиметры. Еще гони, гони, гони, еще. Сант надо, Сант еще. Ну, покачивай, покачивай. Пойдет. Туда наклони, на улицу кирпич сначала. На улицу, на улицу наклоняй. Вот так вот его вот так вот наклони. И здесь надо до 5 миллиметров догнать его ниже. Шатай, шатай, право вот так. Все, отрезай все, под шнурку садите. Не надо стучать на. Рукой, право-лево, право-лево. Давай, давай, давай. Тяжело? вперед назад. Тяжело, все. и башь середина кирпича значит. Пальцы не откуярьте. Вот Можно так, да. Рукой только держи на. Да. Да не надо там, там руку поставь. Давай, давай, давай, давай. Под смотри. отрезали взяли колбасюку, кинули и с протяжкой первый вариант сделали такую опа пойдет чуть мало не докинули кирпичугу взяли чуть под углом сделали шов сантиметр наклонили срезали оставили до шнура 45 миллиметров и Здесь срезали, шов чистый, значит кирпич, нижний край стоит. Отлично. Дальше рукой вот сюда. Довернули. Покачали. Срезали. Покачали. Вправо-лево-вперед-назад, срезали. Отлично. Второй вариант. Выключай. Вариант. Отрубили. Взяли. Раствор уже жесткий. Кидаем с протяжкой. Отлично. Катим колбасяку сюда. Сюда. Сделали пирамидку. Дальше кирпич под углом. Берем сантиметров 10-15. Надо загребсти раствора для формирования шва. Сделали шов вертикальный, сантиметр. Дальше все то же самое. Сначала давим тот край, вот с этим совмещая, чтобы ниже не ушел. Срезали, низ ровно. Дальше кирпич вот опять. 2-3-4 миллиметра выше шнурки. Кирпич надо довернуть вправо. Довернули, срезали. Если раствор тяжелый либо сухой ну добили в центр под шнур главное пальцы себя не отменяющий. бьем в центр кипича яхши болды выключай отрубили взяли самый быстрый и мой любимый способ кинулись протяжкой от стенки отгребли, здесь пусто добавили яхши молодец. Дальше, под углом сформировали вертикальный шов сантиметр. Можно меньше, кому как угодно. Низ срезали, вот так вправо-лево покачали кирпичик, вперед-назад. При вибрации раствор дает водичку. Подсадили под шнур, срезали, проверили. Края все отлично. Стучать ничего не надо, работаем только ручкой. Все, болды. Вкладка, очень сейчас, давай, показывай, в присык, работаем, крайний день, заказчик нас выгоняет с объекта, вот. говорит, не устраивает, ты снимай, снимай, Сюда. начальники, начальники, ты выгонишь? Нет, пока Поч... не достроим, не выгоним, пока не достроим, не выгоним, почему? Хорошо, стройте. Блядь, людям рассказывают уже здесь полный дичь что, происходит вот, что? я залез, Блядь, что, что ты исполняешь ты там уже видел все надо сереги еще отправить вот. не знаю короче получается как так края пачкаются кирпич белый но после протирается конечно все шов полный это и чудо юда 12 дюймовой кельмой ну тяжеловат тем более еще первый раз и сразу в полный шов ну тяжко тяжко Вот, но получается как так не знаю напишите в комментариях это брак или не брак просто заказчик нас выгоняет он завтра мы едем домой домой домой вот. сейчас еще способ покажу ну, с раствором тоже проблема сейчас. Дождик прошел, еще как-то более-менее терпимо, а когда жара, ничего не получалось вообще, или я слишком это, как сказать, ну как сказать, люблю перфекционист вот, вот так пачкается кромка, вот так вот пачкается, вот. ну ничего, ну протирается. Фасад будем в любом случае мыть. Вот, вот. хороший аккуратный срез. Но ну, так бывает не всегда. Кирпичи разъехались, надо поправить. Раствор же жестковатый работаем в таких тазиках потому что на доске жара когда стоит там плюс 26 ну, не успеваю я вырабатывать раствор так раз можно вот так вот прям по кромке намазать прям для любителей не пачкать кромку 2 3 4 5 Мать ее Дальше формируем шов, смотрим по краю, посередине. Главное, чтобы в конце оконного проема мы попали в, в целый кирпич. Ну, можно подкачать, в зависимости от раствора. Можно ударить. Ну вот такая тема получается. Не знаю, кто матерые и опытные камечки, подскажите. Что с этой темой делать ну вот она оттирается по сути остаются ну такие желтые мокрые пятнышки Вот мы будем специальными составами керхером потом под давлением бахнем поможет или не поможет меня снимай или или или нам сейчас уже собираться домой помогите пожалуйста расшиваю вот так вот такая расшивка от половника. Половник отрезал. здесь как раз сантиметр там. 10-12 там, миллиметров Ну вот так, вставляешь. Вдавливаешь немножко. Все. Чем хорош полный шов. То есть, ну есть вот шов, видите. Минимальный. Вообще их там насухо почти. Вот. Можно... То, что у кирпича есть фаски вот такие. Можно вот так вот намазать. Вот так вот намазать. И будет шов сантиметр. Ну вот как так. Дальше. После того, как вся эта тема немножко подсыхает, а если не подсыхает, когда идет дождь, ну, по разному приходит. Ну, я сухой тряпочкой. влажный мне не прикалывает, потому что пугают мне вот такие вещи. Вот я вот сейчас водичкой прошел. Ну, бог с ним. А так дальше вот есть это затемнение. Так, фасочку прошли аккуратно. Здесь тоже фасочку. Раз, раз, раз, раз. Фасочку, хоп, хоп, хоп. Хоп-хоп-хоп, ну и все, дальше кислота и мойка высокого давления. Фасочку вот так, раз-раз, раз-раз. О, начальники, а я ролик снимаю, говорю то, что ты выгоняешь нас нахуй. Начальники. Начальники крепления. Да, я покажу там еще. Спрашивали про крепление. Сделал вот такой профиль. Все-таки домозговал. Алюминиевый так и не купил. Ну, такие приблуды были он. Я их подкрутил, переточил, доделал. Крепимся. Вот то есть здесь, здесь засечки. Вот. засечка раз, два, красная, 75 мм. Под шнурочку. Крепится таким фиксатором. Здесь специальные прорези есть. Ну и все, полетели. Струбцины, конечно, монстрячие. Надо их отрезать. Ну, какие были на рынке. Все, всем спасибо. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. А, ну да, напишите насчет кладки. Швы, мать их, ети. Там, там такой бык посал, что там вообще ух ух ух ух ух короче лучше сюда не смотреть. Ну, зато все в плоскости, вертикали, да? Но. Это самое главное. самое главное. Сетку выпускаем вот. Анкировку производим. БПА Галентам 400 Один песчаный конец. Ну, короче, связь по бетону. Ну и все. Утепление. Короче, как так. Александр, 41 год. В прошлом владелец агентства недвижимости. Сейчас стрип-певец. Гордится своим телом и песнями. Мечтает стать известным как Стас Михайлов и одеваться как Филипп Киркоров. Предупреждает, что много работает дома. Сегодня мы расскажем о замесе самого пластичного, отличного, прекрасного цементно-песчаного раствора для кирпичных кладок. Ну, в нашем случае и покажут для черновой а, какие здесь бегущие участвующие инструменты средства и прочее первое это бетоносмеситель бетономешалка рекламировать не будем без разницы какая она будет турецкий гамбит гамбит песок желательно карьерный мытый без включения вот чтобы его не сеять вот ну потому что на просев песка плюс сетка уходит очень много времени Разница, закуп там составляет, ну, в каждом районе по-разному. Песочек обалденный. Вот, дальше у нас идет э, цемент. Здесь тоже не будем рекламировать, кто в курсе, кто так узнает производителя. Дальше у нас чудесная ПАФ. ПАФ э, это у нас поверхностно-активные вещества, ну в простонародье просто мыло, не будем там уходить во все химические там моменты и прочее. Данные павы, а, они ослабляют наш цементно-песчаный раствор в дальнейшем по моменту утверждения. Тем самым это, ну, грубо, грубо говоря, воздухововлекающая добавочка. А зачем они нужны? Кто работал, либо сталкивался когда-нибудь с речным песком, когда его замешиваешь буквально ну, вот в корыте, проходит 2-3 минуты, весь песок садится на дно. Тот же самый эффект, когда мы наносим данный раствор без пластификаторов, в кавычках, раствор сразу, мгновенно отдает воду в кирпич, и даже времени не хватает его от нивелировать в горизонтали и вертикали. Соответственно, мы применяем данное средство Цементно-песчаный раствор замешиваем в пропорциях 1 к 3. Данная марочная прочность цементно-песчаного раствора очень велика. Но учитывая то, что павы, пластификаторы, опять же, в кавычках, ослабляют наш цементно-песчаный раствор на 10-15%, также учитывая производителей и поставщиков цемента, сейчас очень много на рынке стало цемента со шлаком. Что такое шлак? Это у нас, когда цистерна крутится, где происходит, ну вот это, грубо говоря, производство цемента. Большая цистерна, то есть не будем вдаваться в тонкости производства. На стенках остается вот именно шлак. Он как небезопасен, его надо утилизировать специальными средствами, но этим никто не занимается, поэтому его потихонечку фасуют в каждый из мешочков. Два года назад столкнулись с такой ситуацией, когда привезли цемент очень хорошего производителя с очень хорошего магазина, не будем говорить какой. А суть в следующем. Выгнали кладку, буквально метр, раствор ну, крошился в течение двух недель. После он встал, то есть процесс гидратации прошел, но он прошел очень-очень-очень медленно. А, как казалось, уже после... С, после с консультациями со специалистами да. А проблем была именно вот в этом шлаке то есть процесс гидратации шел настолько долго а заказчик что он подошел крошится блять ребята это брак идите нахуй отсюда и так далее вот поэтому учитывая вот такие моменты такие моменты мы используем пав обычный а, проблема в том то что не надо брать в два раза гуще там в две капли лучше там одно и так далее берите обычные средства, они по 0,7, по литру и так далее. Вот такие большие баклажки брать не надо. Объясню почему. Расход вот этой баклажки, вот именно вот этого, две капли там в два раза гуще, он идет в два раза больше. Ну, не 2, два, а в полтора раза больше. Поэтому берите обычные литровые и будет вам счастье. Далее. А, далее, далее. Самый обалденные пластификатор это стиральные порошки для автоматических машин они очень мало дают пены вот ну соответственно это копеек гораздо дороже чем это но по сравнению с пластификаторами которые предоставляются на рынке для кирпичных кладок там ценник по сути будет один и тот же поэтому решать вам мы решили испытывать не испытывать а использовать постоянно такой метод пропорции один к трем пусть там все ослабляет плюс защита от дурака мы тоже такие же дураки то есть где-то лишнюю лопату песка бросили где-то еще что-то дождь шел намочил то есть э водоцементное соотношение стало чуть больше и так далее то есть вот как раз на все эти огрехи мы перестраховываемся всегда и делаем раствор один к трем также песок бывает э -э, с, с различными включениями глины и ила и прочие прочие лабуды поэтому один к трем плюс пав Дальше мы берем данный ПАВ. Одно ведерко воды. И писаем 3 струйки по 10-15 сантиметров. Раз, два, три. В зависимости от ПАВа, струйки длиннее, тоньше и количество регулируется уже по ходу за месяц. Дальше берем ручку, набалтываем. Можно брать миксер. Можно еще что-то, ну, мне вот, допустим, проще так. Разболтал, чтобы все эти сгустки там со дна поднялись просто в воздух. И дальше я все дело заливаю. <как> Далее включаем бетоносмеситель, кидаем половину песка, ну, от всего от всех пропорций, да, там, допустим, сейчас будем мешать. 6 песка, 2 цемента, ну, то есть лопатами сейчас будем мериться. Лопаты тютю. -тю лопаты чуть-чуть секунду вот, дальше включаем и, имеем, и кидаем одинаковые пропорции лопат почему лопаты можно в ведрах но это чуть дольше опять же учитывая защиту от дурака плюс-минус там да с горочки. то есть я буду брать вот постоянно такие пропорции одинаковые и цемента и песка ну как бы опыт позволяет не ошибаться Дальше ставим в положение, примерно в такое, и помчали. Также еще по, пес... по цементу. А, цемент, если идет очень большая выработка кирпича и раствора, бросаете прямо на песок, вот так вот сбросили, песочку чуть-чуть подровняли, площадочку. В случае прорыва, протечки данного мешка, можно вместе с песочком эту порцию закинуть. Далее берем мастерок. Вырезаем квадрат. все мешочек готов ну и помчали половину песка. оставляем все это дело поболтаться немножко чтобы вот эти ошметки фейри, там против фейри сказал ну бог с ним мы используем ферри. А, вот этого пава чтобы они немножко разболтались. Далее берем, высыпаем весь цемент, который требуется для замеса. Покурили 10 секунд, это все дело там перебилось в цементное молочко. Дальше закидываем остальные три песка. Кури мы видим, то, что водички волстанулись слишком много. Соответственно, добавляем еще один цемент песка. Теперь переводим мешалку в максимально низкое положение чтобы прям чуть ли не из краев выливался Переборжи. далее вот подойди Сироп, сюда далее вот этот край мы вот так очищаем ну и все теперь это все дело мешается, видите, на задней стенке. Почему, если других, так сказать, другой очередности кидать растворы цемент, цемент может к жопе прилипать, либо песок. Вот, поэтому последовательность, лично у нас она такая. И мы видим, как получается очень-очень хороший -очень, очень цементно песчаный раствор. Вот есть анекдот либо пословица там на пол шестого. Вот в бетон мешалке, в бетон смесителей раствор должен начать отваливаться примерно на два часа. Но допустим я люблю чуть пожестче растворчик, поэтому у меня отваливается на два часа, а не на пол шестого. Сань, два часа у вот здесь. Ну у нас э, при сборке бетон смесителя мотор меняли. Кто-то ошибся, возможно, фазой, поэтому у нас крутится в другую сторону. Либо это такой бетон смеситель, поэтому два часа зеркаленный и вот сюда. Вот я имел в виду вот проедется через зеркало. Все, дальше мы замесили, вот он получился уже лепота. Также из разряда анекдота, кто не знает, что такое, не знаю, раствор. Это вот такая тема, вот она. Вот это называется не раствор. Вот. Подождали две-три минутки. Подождали две-три минутки. Сейчас уже бежим. Вот. Включаем это дело заново, еще болтаем. 2-3 минутки. Если жидковатый. Добавляем еще чуть-чуть раз, чуть-чуть. -яй, яй яй Вот. Добавляем еще там по чуть-чуть пропорции. Делаем нужную густоту и на этом закончили. На весь замес раствора уходит, но ну, обычно две-три минуты. Вот. Проблемы актуальны и насущи, в том числе для нашей бригады и так далее. Всем спасибо, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. И смотрите, какая обалденная тема. Вот он. Вот он, красавчик. И все, дальше мы его ставим. И ручкой, только одной ручкой выставляем в нужную плоскость и так далее. Поэтому все. Всем до скорых встреч, надеюсь у вас не будет проблем с раствором и ваши растворы всегда будут жатые. <святые>. Адьос! Всем привет, вы на канале частной бригады Строимом, меня зовут Александр. Сегодня продемонстрируем, поделимся лайфхаками, секретами строительства дома из газоблока. Как с ним вообще работать и что может быть. Начнем мы с замеса клея. Клей без разницы какой, по сути там Любой производитель, который для, предназначен для танкошовной кладки газобетонных блоков. Инструкция там сзади есть, все хорошо, но с точки зрения опыта и практики скажу следующее. Консистенция должна быть, например, такая вот, как майонез, сейчас замешаю, покажу. А пропорции воды и прочая лабуда, ну, остается все там. Почему? Потому что все зависит от геометрии блока. Бывает миллиметр в миллиметр, другой бывает 5 мм и так далее. То есть все вот под консистенцию чтобы, но это сейчас продемонстрируем. Заливаем водички, ну я примерно на глаз, на глаз и консистенция на глаз. Не то что бракодела, но просто с точки зрения уже. Дальше видели, вот язычок есть, также открывается цемент легко всегда. Язычок оторвали, кормушка открыта, высыпаем. сухого клея на, бо на бортах на боках нашего ведра делается следующим образом вот так раз два почихали. можно опускать до самого низа как видите сейчас но вот картинку можно как какие другие расход вот я засекаю по кругам. Можно там засекать, как он отваливается с и так далее. Но у меня своя консистенция. Для меня он сейчас немножко густоват. Еще чуть цепану. примерно ну вот как как майонез далее по инструкции там надо через 2-3 минуты переболтать можно это делать я не делаю потому что смысла не вижу что дает нам ну перемешивание через 2-3 минуты цементное зерно то есть песчинка этого нашего цемента клея минерального она через 2-3 минуты немножко разбухает Еще гуще. Кому надо пожиже, то добавляет водички. и Еще раз все это дело перебалтывает, потому что именно само цементное зерно, оно разбухает. Это актуально для всех штукатурок, цементно-песчаных растворов и так далее. Просто идет процесс, начинается уже гидратация, то есть зерно немножко разбухает и раствор становится гуще. Пожиже, то есть через 3 минуты еще раз болтанули и через пять минут перебили и уже консистенция будет до окончания выработки клея. идем на стройплощадку, клей минеральный, он нам нужен для нивелирования геометрии блоков. То есть блоки, повторюсь, как и везде и всегда, кроме рекламы, имеют погрешности по всем направлениям, по плоскостям и так далее. Дебри, безопасно залезть. Нет, тебе ну там прыгать там. Полку. сейчас блок не будем искать поверьте на слово данный производитель неважно какой он в нашем случае он какой-то а у него геометрия то есть по высоте блока 25 ровно сантиметров либо 252 миллиметра то есть на 2 миллиметра он какой-то выше какой-то ниже по рядовку, то есть чалку, шнурку и углы я завожу на 25,5, 255 мм, чтобы э, растворный, Фу, мать моя женщина, чтобы клеем снивелировать вот эти неровности. Соответственно, у нас где-то он ряд пыляша то есть вот гоню версту, где-то у меня идет по шнурочку, то есть большой блок, второй блок 25 и он у меня проседает ниже шнурки на 2 мм. Следующим рядом мы его выгоняем, нивелируем, клеем далее у нас имеются такие терочки заказчик предоставил нам но ну, это самое минимальное есть еще вот такая вот лодка полтора метровая наверное. наждачка самая, круп... самая крупная что есть на рынке вот честно говоря для 65 процентов кладки она не актуальна хватает минерального клея чтобы нивелироваться попадаются прям ну зубьязубья -зубья. там 4-3 мм на стыках То есть вот мы видим зубчик вот он есть небольшой 2 мм здесь все нормально ну вот здесь зубчики есть 2 мм чисто вот на стыке зачем это надо ну вот так вот то есть это один блок от а второй на стыке у нас имеется зуб чтобы вот это зачем это дело устраняется чтобы не было как точной нагрузки концентрации напряжений. вот если мы его немножко счешим и то есть, отнивелируем уже, ну, минимизируем срок, не срок, короче, сегодня уже все, башка не варит. А, уберем концентрацию напряжения, то есть, нагрузка будет переходить более-менее плавно, то есть, блок не будет трещать, соответственно, ну, вот, представляете, да, верста моя, и блок будет торчать так, то есть, нагрузка вся пройдет более-менее горизонтально, а здесь будет пупок, и на него пройдет вся нагрузка. Вот, поэтому эти стыки мы шлифуем, все остальное, ну, честно говоря, не актуально любителей кладки газоблока на пену приглашайте в гости в Московской области с радостью приеду про как экспертирую посмотрю воочию на геометрию блока, как это все дело получается и так далее помимо геометрии блока с точки зрения высоты то есть вот еще раз повторюсь блок у нас 25 250 мм высота либо 252 в одном поддоне их намешано процентов 60 на 40. Вот. Но помимо этого, также геометрия пляшет по ширине и как сказать, нету прямого угла. Соответственно если... Соответственно, если мы выставляем блок горизонтально, то вертикальная часть у нас отъезжает на миллиметр на два. Вот такие тонкости у данного блока. Ну, ответ для тех, кто обращался. Рома, привет! С точки зрения Бонолита. Ну, Бонолит тоже имеет свои плюсы и минусы по ширине. Ну, когда работали, это года три назад с ним было. То есть, ширина там плясала до 5 мм. По, именно по плоскостям. По горизонту по вертикали но ну, банолит конечно выигрыш не был но это было три года назад и смотря какая партия то есть там может даже в партиях немножко плясаться далее что наш ложемент вот это все это пространство выметается из всех этих мусорных включений дошлифовывается то есть вот она терочка самая крупная берем ее и пошли. Дрынь, дын, дын, дын, дын, дын. Ну и так далее. Я сейчас просто шлифанусь. Прям 30 секунд времени, потому что дальше ряды погоняется. То есть локально что-то отшлифовать проблем нету. Один блок отшлифовать проблем нету люди кладущие на клей пену то есть кто не знает это обычная по сути монтажная пена если утрировать Наносит две полоски блок хлоп и все сейчас вот когда буду наносить клей вы посмотрите как блок сжимает все это добро далее все это дело сметаем если жара там от 15 и выше градусов мы это дело смачиваем наш ложемент С точки зрения обеспыливания и ее от, от гдезии блока друг к другу, прилипания, фишки никакой нет. То есть вся задача нашего клея это просто передать нагрузку. Вот, все остальное там обеспыльте там, до да, 500 процентов, но это все приятнее, то есть Блок спокойно, то есть у нас срез, никуда на сдвиг не работает, он работает только вертикально. Наш клеевой этот состав. Дальше инструменты. каменщика газоблока Заказчик нам предоставил все гребенки Ютонга. Вот эти самые там наманенные. Ну, честно говоря, мы не работаем. Потому что, ну, возможно, там у Ютонга технологии Там каждый блок как волосиночка прям натянут весь идеальненький. Прям только вот так вот И по попке вот тут подхлопывать. Вот. Все остальные производители, с кем работали, там далеко. Не до такой тонкой геометрии инструменты использую следующий тельма штукатура зуб 8 10 миллиметров а при нанесении то есть уже когда блоки пляж выставляется градус либо под 45 либо вертикально в зависимости от кривизны блока ну вот с банолитом работали тем же самым здесь с калугой работаем по данной же теме системе шов получается ну два навряд ли три четыре миллиметра то есть как заявлено у всех производителей может даже меньше то есть там никто не замерял их никогда то есть швы можете вот понаблюдать это вот после зуба сантиметрового обычный шпателечек, я не знаю десятком какой там ну чисто вот подчищать сухари какие-то сюда все-таки перебраться. Мне надо это, показать д -д -дв -дв движение. Честный. Это опасно. То есть, есть обычная гребенка такая же, вот как это, зубом там шестеркой, с восьмеркой. Ну, там почему я работаю этой темой? То есть, вот я одной рукой Работаю, Все, больше я второй использую раз в 15 минут, чтобы вот засохший клей почистить. Не более, не менее. Дальше, чем хороша эта тема? То есть мы берем ее вот так в ручку. На краях ведра нашего всегда образуют сухари. Ну, то есть сухари, это вот застывший клей. Сильно застывший его мы выкидываем. Наполовину застывших пускаем обратно в дело производства. То есть раз в 5-7 минут... С краев мы так вот проводим, счищаем, перебалтываем и дальше все просто, не надо наносить ни на постель, там мастерками, гребнями, гребенками и так далее. Берем вот технология называется ТЯПС-ЛЯПС, берем вот так раз, застыл, ТЯПС, дальше можно делать так, так без разницы, я делаю, вот более-менее размазываю постельку, Постельку размазываю. Миллиметров там 7. Дальше. Этой же рукой переворачиваю зубки вниз. Раз, два. Лишний скидываю сюда. Где не хватает, поднимаем. Раз. Все, летит, все Стена внутренние, поэтому вертикальные швы можем на все процентов не заполнять. Хотя по.. Учением великого грина вертикальные швы вообще не надо заполнять. Потому что там достаточно штукатурить изнутри гипсовой штукатуркой, и все будет чики-бомбони. Ну да ладно. Немножко отойдем от заполнения швов. Дальше, то есть, на один блок требуется два вот таких вот ляпса-шляпса. Два раза кинули на постель. Размазали, то есть, размазывать можно равномерно. Вот. Здесь же этой кельмой, об крае, вот так вот вытирается наше чудо. Как это? Штукатурная кельма она вроде называется. Дальше едем, опять вытерли. Сюда накатили, вытерли. И все, здесь. Вот здесь, чтобы не было скопления внизу, в углу. Чтобы блок у нас прилегал плотно. Вот здесь мы так зубчиками оттуда вытаскиваем все. Вот, мало здесь вот. Сухо домазали. Раз, все. То есть здесь аккуратно проходим от примыкания. Дальше берем руку, переворачиваем. Как машина эта снегоуборочная. Немножко под углом держим наш ковш. Чтобы вниз не падало. И здесь тоже самое, ток уже немного по другим образом. Все готово. Видим локальные сухари. Такое получается, когда много болтаешь и отвлекаешься от работы. Тоже вот взяли, мазанули, добавили, быстро это все дело счесали, все зубчики на месте, огонь. Ну, чем дольше болтаешь, тем он быстрее встает, тем тяжелее все это дело наносить. Дальше подходим, ну, вот у этих у штангистых есть это пудра-пудра-пыль, чтобы не проскальзывало, мажем руки, подмыхи, подходим. Спинку прямо. Один блок весит, не знаю, сколько килограмм, ну... 35. 35. Мужики немножко это закачались, короче, уже все. Все, спинку прямо здесь. <плёк> подход взят. Подход взят. Держим, держим, держим. Держим, держим, держим. Мировой рекорд. Здесь надо еще вот, видите, сейчас нижний пресс будет качаться. Когда особенно вот так вот вытягиваешь, качается нижний пресс. Спинка прямо чувствуется, чувствуется каждая мышца чует. Вот, далее шляп. Нивелируемся. Первоначально смотрим на все примыкания, то есть зуб, зубьев нету визуально. Далее сверху смотрим то же самое, чтобы плоскость у нас была. Далее есть вот такая кияночка. Но она используется очень редко. Потому что, ну как, мы аборигены, ну еще не настолько. А, видим процесс выдавления. Вот он. то Я его просто положил. Просто положил. Ну я больше не мог его аккуратно положить. Так, потому что, сука, он тяжелый. Вот. Я его аккуратно опустил. Если его подкину, то он еще сильнее расплющит шов. Вот мы видим... На шов, то есть он весь выдвинулся. Зуб, повторюсь, сантиметровый. Далее. Это без подстукивания, без всего. Вот я счищаю. Можно дать картиночку. Вот. Я его еще не пристукивал. Вот здесь вот. Ну сколько здесь? Ну вот, сколько металл? Здесь вот два металла. Ну, два миллиметра. Согласны? Согласна. Вот. Нет, я еще ничего с ними делал. Дальше. Вот это чудо-юдо-дуру мы выкидываем она нам. Нужна очень редко, когда надо закинуть с ноги или там, с кувалдью, чем то ломать. Здесь есть шнурочка направления. Блок. Вот он стоит немножко в горизонте. Немножко. Сильно немножко не надо, потому что напомню, у него постель пляж до трех миллиметров. То есть это направление нам надо, ну плюс-минус миллиметр. То есть, ну, вот, покажи картиночку. Вот, то есть, пузыречек у нас стоит там, ну не там, чуть-чуть. Вот, мы край приподнимаем на миллиметрик. Все, чики-бомбони. Еще щелочку покажу вот правее. Видите, на миллиметрик приподнял. Все, чики-бомбони, да? Вот, с этим направлением, то есть, нивелированием, заморачиваться не стоит, потому что у нас вот они есть, наши искомые 2 миллиметра, где мы можем клеем нивелироваться. Вот, здесь гораздо важнее вот это направление. Если мы его не будем отвешивать, снизу будут появляться зубчики. Вот. поэтому это направление надо. Вот покажи картинку. Как мы видим, пузыречек у нас находится не в золотой середине. Сереги, привет. Пузырек не только должен в речке заходить, но и быть точно ровно. Дальше, ну у меня вес позволяет у меня за сотку кг. Меня, меня покажи, меня покажи, покажи меня. Вот, у меня сот кг в руках еще больше дури. Я просто прикинул, посмотрел, куда мне надо блок покачать. Немножко упираюсь. Ну главное не упасть вперед, либо назад. Поэтому на блоке тоже виснуть не надо. Он еще скользковатый. Аккуратно докачиваю его. Упираясь в какой-то из краев. Вот. Также докачиваем до плюс-минус 1 миллиметрика. Вот сейчас картинка, видите? Раз приподнял. Там буквально. До, долю наномикро какой-то там частицы песчинки все он дома почему делаю так потому что вот видите вот полосочки отпил либо какие-то песчиночки могут нам эту маленькую маленькую головочку наболтать играть все дальше что делаем блок от шнурочки откидываем на 1 миллиметр чтобы была вот такая вот челочка продемонстрируйте эту для юных каменщиков, чтобы вот был миллиметрик. Вот. И еще лайфхак. На краю блока, на грани имеются, опять же, всякие выступы, ну, отреза. Вот. Как обезопасить себе жизнью, чтобы они не утаскивали. Вот этим же чудо-юдо-инструментом мы просто берем вот так аккуратно ее расчесываем. И все. То есть... В тех случаях, когда блок идет здесь с какими-то наплывами, одно простое движение решает все ваши задачи и вопросы. Далее отвалили блок на 1 мм. Дальше опять, вот они повисели 2-3 минуты или там 5 минут. Сухари уже начали образовываться. Этим же чудо-юдовым инструментом делаем круговые движения, перебалтываем, до однородной массы. опять берем тяпс ляпс все здесь просто размазываем можно сразу так вертикально размазывать, чтобы было меньше проблем то есть по времени они тоже вот видите в углу сухаречек раз его домазали все вертикал сделали все зубчики нормальные но ну, вот кроме здесь верхнего ну вот так чуть-чуть его догнали Стена внутренняя, поэтому без разницы. Здесь из угла все вытащили. Из ругла все вытащили. И дальше поехали накатывать постель. Раз, два. То есть вычищаем, почищаем свой инструмент. Где-то, если мало, добавляем. Тяпс, ляпс, шмяпс. То есть работаем как мастерком. Тех же пора. Проходите, проходите, абитуриент. Лекция началась. Все, отсюда аккуратно почистили. Дальше заводим наш снегоуборочный. Не знаю, как там его зовут. Момент. Видите, протащил. Остались опять сухари, потому что слишком много разговариваю. Вычистили. Посмотрели на низ, где у нас закончился блок. До этой точки мы сделали зубчики остальное можно выкинуть опять же чем хорош данный инструмент вот так он хорош неважно сколько клея осталось на постели до края стены мы дошли а какие-то остатки есть мы берем также наш снегоуборочный инструмент и одним легким движением грациозным все это дело летит в ведро ну там и немножечко упало кто более-менее аккуратный, попадет с первого раза дальше у любых спортсменов на соревнованиях три попытки там прыгуны там тягачи и так далее вот у нас вторая попытка пойти на мировой рекорд если сейчас у меня схватит спину ну не переживайте значит я уже доигрался дальше по опять подходим пудра или что там намазываем руки опять спинка ровно то есть садиться на вот так раз два чтобы не сорвать спинку я вон посмотри в камеру на ю тубе будешь смотреть вечером коморки раз то есть можно прокачать спину все мышцы группы мышц далее здесь можно с блоком поиграться вот так бицуху кто-то вот дрищи там вот этот бицух подкачать можно так бросать не надо конечно надо аккуратно выкласть но уже спина немножко уже это посылает куда-нибудь вот пример смотрите вот это был 25 блок а этот 200 этот 250 маме этот 255 и 5 какой 5 и на 3,2 2 миллиметра мм не пляшут. Это с учетом шва. Вот. Дальше опять все то же самое. Чудо-юдукьянку не берем. То есть мы видим здесь. Ага. Шовчик можем дотереть. Здесь вот этот уголочек тереть надо. То есть надо и перетереть, и правую сторону. Дотираем. Чики-бомбони. чики бамбони. Чики ну, здесь осталось вот оно, 2 миллиметра или 3 но это производитель производитель поэтому ничего с этим поделать к сожалению невозможно можно вот брать такую чудо есть там полторашка показал бы с удовольствием вот есть такая полторашка берем кладем и начинаем шпрехать но вопрос какой последовательности из всей кладки нам попадется блок, точнее его очередность. Здесь у нас маленький, большой, большой, большой, большой, большой, через 20 метров маленький и так далее. То есть лыжи вот этой полтора метра не хватит. Всем заказчикам, перфекционистам с точки зрения, э, как... Которые на диване писают кипятком в потолок от лапши манагеров газоблочных. Которые думают, что там у них все будет миллиметр там, с бумажный лист. Но вы сначала попробуйте. Вот. Единственный выход, чтобы было все гладко и аккуратно. Надо загонять большую шлифовальную машину с диском диаметром. ну Во весь дом. Ну хотя бы там коробочка 13 на 13 Ставить ему там чипу станок с лазерной там нивелировкой. Где-то вот в центре здесь его поставить. И чтобы каждый ряд он опускал такой джик. На 2-3 миллиметра мм, все снимал по всему горизонту. Не только локально. На какой-то одной стенке, на двух углах. Либо про стенки В данном случае с использованием этого станка, который будет вышлифовывать разом все углы и все стены в миллиметры, можно требовать должное качество. А на сегодня... Вот такая тема. Далее. Как мы видим, здесь эти остаются 1-2 мм. 1-2 мм. Они проходятся опять же клеем. Но ну, они все стенки такие. То есть в сантиметровых швов и 5-м нигде нету. Вот. Все в допуске, как технолог завещал. Во. То есть клей здесь нам нужен именно для передачи нагрузки. То есть два неровных блока. Обычная растворная постель, актуальная для всех каменно работ. Поэтому выдумывать что-то сверхъестественное, тем более пока что на сегодня клей-пена никакими ИСП нормами не подтверждена. О. Но если кто-то использует, ну что, шлифуйте, господа, шлифуйте. <coughs> Сами или с помощью сторонних рук вот здесь говорю, вот, повторюсь то есть вот два момента нивелировки это блок мы должны отнивелировать так горизонтально поперек и продольно мы должны его немножко понивелировать положить насухо даже два блока даже керамическая плитка приложенные друг к дружке имеет зазоры гораздо больше чем постельный этот растворный шов поэтому Всем перфекционистам от меня большой привет. Шалом, шалом, как шалом. Ну, поэтому далее, что хотел еще, на чем хотел заострить внимание. Армируемся, как производитель завещал. Первый ряд, подоконную зону и каждый последующий четвертый. Заказчикам долго бодались, но маннегеры все-таки победили. Вот. Не только манагеры, но и Игорь, привет. А, суть в чем? Для, для Игоря, для Игоря. А, понятное дело, там мы ее штробим Кто там угодно чем штрабит, мы штробим фрезером, фрезером. То есть у нас канавка 2,5-2,5. Дальше наносится клей. В половину либо в склянь. После утапливается арматура. Все как производитель завещал. И тут большой-большой секрет. Как и любой клей или цементно-песчаный раствор или даже тот же бетон в процессе гидратации, все у нас сжимается. Как в минус 30 купаться на Байкале. Вот. И все вот это вот стержневое оно, вот это вот стержень, да, вот это вот, он сжимается на морозе для маленьких размеров. То же самое происходит здесь. То есть все было начеканено, в плоскости забито. на сегодня, спустя сколько? День, да? День где-то. Мы имеем просвет от 3 до 5 миллиметров. Вопрос к заказчикам-перфекционистам и этот нюанс, кстати, он очень сильно влияет на стоимость работы. Заказчик требует, армируйте ряды. Я лично против. Почему? Потому что я знаю, то что происходит такая тема. гидратация. Это обычный процесс в нашем стройке, физический процесс. Я не знаю, как это правильно обозвать. То есть идет процесс гидратации. То есть у сушки любой бетон, он просто усыхает. Вот. Было всклянь, стало вот ну, в любом месте поставлю, там просвет 3-5 миллиметров. Далее, как технолог завещал, я гоню версту. Одну за одной. Одну за одной. Не жду 28 суток, пока эта штраба высохнет. Не жду. Сразу гоню. Если можно, отсюда картина туда и... Соответственно, что мы получаем? Вместо 300 газоблока по ширине мы получаем сколько 200 или 150 серединку ядра. То есть, соответственно, здесь получаются наши рельсы, они ниже. Нагрузка принимается вот этим сердечником и этими 5 сантиметрами. Вот теперь вопрос. Что лучше, сохранить все 30 сантиметров опирания или ухудшить несущую способность и не без того, лучшего блока. Это вопрос к Игорю. Бадалова продолжается. Поэтому я против. Еще объясню, почему. Наша стенка, любая простенок стенка, это всего лишь балка, любая балка. Ну, строительная там. Архитекторы, инженереры, они сейчас в курсе там будут бодаться. То есть, обычная балка. Если мы ее начинаем ломать, ну, то есть, внизу растяжение, вверху зона сжатия, а в середине у нас нули там. Что там и пюры там и так далее момент в, в середке все нули у нас то есть когда мы ломаем что-то то есть вот они пальцы я начинаю сверху нагрузку прикладывать она у меня ломается расходится то есть здесь мне нужна арматура какая-нибудь которая будет компенсировать вверху должен быть бетон который будет компенсировать сжатие то есть бетон нажатий и наоборот верхняя зона растягивается опять арматура а внизу сжатие бетон то есть они будут взаимно друг друга дополнять но это же балка в любом случае, вот и наша стенка, и простенок это всего лишь балка. Внизу у нас гиперармированный фундамент. В наше время они все гиперармированы, потому что... потому Вверху у нас есть монолитные плиты, пояса и прочее. Вопрос, каким х должно сломать, ну, допустим, вот эту стенку или эту? Что должно произойти, случиться на этом здании, доме, строении, чтобы включилась данная арматура в работу, когда-нибудь даже если она включится, включится арматурка 8 миллиметров, вокруг нее, ну сколько там защитного слоя, ну пусть пусть будет с большим запасом по сантиметру это прямо потолок, что это получается, ни балка, ни арматура, ни клей, ничего, что это вообще, что за чудо-юдо подоконные зоны то есть я согласен вот они есть подоконные зоны. Вот на данный простенок приходит ну грубо говоря там утрировать 5 тонн этот простенок от угла до окна несет подоконник под окном несет только сам себя четыре блока то есть там нагрузка на ну, сколько ну, килограмм 300 то есть пролетают разные нагрузки вот две руки. На эту руку давит 20 тонн, на эту 300 килограмм. Понятное дело, здесь будет происходить срез. Понятное дело, то, что блоки перевязаны, здесь будут возникать трещины. Вот именно в подоконной зоне. Здесь я согласен заармировать, завести вправо-лево стенку, там сколько по метру надо, чтобы нагрузка, расходящаяся под 45 градусов, смогла компенсировать вот эти моменты на срез работы. И чтобы не было вывесенных трещин на венецианской штукатурке у будущего хозяина дома здесь да ну здесь мать моя женщина я вот не понимаю всего этого тем более теперь зная игорь привет вот, вот это вот эффекты гидратации. а мы ждать не будем если мы будем ждать как как пока каждая штраба, каждый ряд засохнет в течение 20 28 суток наберет полную прочность чтобы он дальше не садился ну, кладка из газоблока и работы это будет, буду стоить очень дорого. Дом станет золотой. Вот, поэтому вот я против формирования всех этих дел. Ну, чисто даже визуально Ой. была стенка 300, получили 20 или 150. Но, как великий Грин завещал, можно строить из 15 сантиметров стенку до четырех этажей. Ну и могу ошибаться, утрировать, но порой такие потуги звучат. Вот, блок D500, плотность нажатия, ну я вообще промолчу, заявлено одно, по факту может быть другое. Газоблочная тема, это вообще отдельная тема, покрытая мраком, мифами, манагерами, ну и соответственно дрочерами на этот газоблок. Ну, личное мое мнение с точки зрения газоблочной, дом не газоблочной, как я ко всему этому отношусь. Заказчик, да простит меня он, честно говоря, знал об этом, нужно было поздно. На моменты всех проектирований и косяков строительства в том году, ну, строители, когда запороли фундамент, ну, честно, уже нервы были на пределе, стальные. Вот, и уже смирился, то, что материал останется газоблочным о всех плюсах-минусах заказчик оповещен переделывать, переигрывать проекты с другими стеновыми материалами, также учитывая несущую способность грунтов, не стали, потому что грунты здесь, ну, ну, средненькие, наверное, может так сказать, то есть кирпичный дом в полтора кирпича они бы, наверное, не потащили. Но это больше вопрос к паркировщику. Вот, поэтому чисто материал синовой менять заказчик не стал, но, как говорится, или из любого Г – можно сделать конфетку, поэтому, зная все плюсы и минусы, заказчик сделает конфетку и будет дому служить верой и правдой многие десятки лет. Вот, на сегодня все. Затрахал я своей нудистикой, наверное, у вас. Ну, ничего, тема газоблочная такая. Тему вот, вот на кладку газоблока, все говорят, это кладка примитивная, там для как это? самый дешевый раб и так далее. Попробуйте, приходите. Вот. Ну, не берите не раб силы, а берите качков со спортзала, которые, ну, за деньги тягают тяжести. <мышляет> вот, за деньги, которые тяжести тягают. Вот она тяжесть. Бесплатная, так за нее еще и деньги платят. <мышляет> Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а качки звоните. Работа есть, бесплатный фитнес. Все, всем спасибо, до скорых встреч.